Даже не в да, Надо будет найти звуки, да. звуки автомата, калашника. В общем, я буду как-то так идти такой. А? Пошли, пошли. Я... Сука, уебал мне по камере. Стой. Уебал мне по камере. Короче, смотри. Как я тебя увожу. И передаю. Старайся мне по камере не уебать. А ты сейчас было больно. Да, так было не очень, кстати, я тебе скажу. Здесь грязно даже. Вот так, допустим, мы Не знаю. Короче, смотри. Ты там валяешься, я тебе подбегаю, типа, давай, и Ага, а, так, типа. Нет, Я не пьяный, я ранен. Мне больно, я ранен, но как... Так, ну, допустим, сейчас, подожди, я просто хочу... Ту суть, понять, как мне надо будет встать, чтобы ты меня тащил. То есть я вот упал... Ну, допустим, меня тупо в плечо куда-нибудь ебнули. Можно вообще как-нибудь вот так наебнуться. Хотя падать ебалом вниз. Ну а -а -а! Как, да? Ну. А -а -а! ну Крови жалко нету. Ладно, тихо, погодь. Просто сейчас, погодь. Фух, Главное не зафейлить, сука, главное не зафейлить. Ладно. Ну допустим, сейчас. Ой. Алькатрас? Я знаю. Блять, ладно. Сука. Сейчас я внучка хлебный мякиш. Ладно. Поехали. Пошли, пошли. Давай, давай, давай, пошли. Всё. Я не понял, что ещё я был. Я тоже.